Что тут Виндига забыл? Что это чудище? ТВОЮ ДИВИЗИЮ! Нет ничего лучше, чем играть в Майнкрафт с какой-либо сборкой. Ведь перед тобой открывается мир, полный различных тайн и загадок, заброшенных строений и древних цивилизаций. Сборок с модификациями бывает огромное множество, от глобальных технических до РПГ-сборок. Лично я предпочитаю магические сборки, я собрал свою собственную полноценную сборку модов, по которой снял целый летсплей, но с недавних пор Play закрыт. Чтобы напомнить вам о золотой эре летсплеев на моем канале, я позвал одного своего старого приятеля Тофу, и мы вместе с ним записали для вас специальный выпуск. С вами, как всегда, я Саша, и это Магические Приключения. Так, ну... Куда нам? Давай, веди. Итак, Миняков. смотри, у меня для тебя есть целых три пути того, чем мы сегодня можем заняться с тобой. Смотри, мы можем с тобой изучить одно из основных направлений А ну-ка, сейчас понял то, что тебя у меня в если не слышно. Еб... Короче, мы с тобой сейчас можем начать изучать одно из направлений Томкрафта, которое я не трогал. Это голимоведение, вроде как всего. Направление 4. Три из них я уже начал. Четвертое я не трогал. Краски Голимоведения. Еще я не трогал направления, которые добавляют различные дополнения к Томкрафту. Э, И Честно, я их название выговорить не смогу. Таумик Additions. Правильно, неправильно. И Таумик Бейс. Можно вопрос? Можно а, вопрос? Да, да, да, это да. Да, весь урок. Не на весь, у нас с тобой еще в конце будет супер-мега-экшен. Ну, короче... Ай, ладно, пока не буду говорить. Ну я понял, до свидания в целом. Блин, у тебя, знаешь, короче, метла, она чуть-чуть вибрирует. Ну это вот вы свои вот эти вот при себе оставьте типа свои Хорошо, хорошо. Это моя личная разработка. И еще мы с тобой можем начать изучать древние знания. Знаешь, что это такое? Типа что-то старое. Да. Что-то типа знания. И что-то связанное с сектой. Выбирай. Хочу секту. А для того, чтобы нам с тобой начать изучать древние знания, мы должны поднять уровень искажения. Я готов. Да Подожди, это вообще из другого мода. Выглядит круто, искажайте меня А для того, чтобы мы следили за своим рассудком Есть специальный аппарат, который я делал в прошлой серии, вроде как Я сейчас его тебе принесу Вот, и чтобы ну краски вот так вот, да, даже в дом уже не пускает Ну все, заходи, ну как заходи. дальше жить можно вообще Мои вещи, твои вещи Не стесняйся Сам сказал? Вот, дрожи Ой, посмотри, что это Куда-то надеть надо нет, это просто в руку взять, и у тебя сбоку, типа, будет виднеться твой рассудок, так скажем. Он тебе ага, не работает? Вижу, а, вижу, все. вижу, вижу. Там у меня и ды, и карта, и все, только можно. У меня так же, все нормально. Получается, чтобы нам с тобой повысить уровень искажения, нам с тобой нужно будет есть мозги зомби. Ешь, я тут пособирал чуть-чуть. А, блин, я не голоден, нам с тобой придется бегать, оказывается. Вот, сейчас мы с тобой по входу будем бегать кросс, потому что нам нужно как бы голодать. Как я не привык к старому Майнкрафту? Да. Ой, это что так? Картошка в стене? Тут картошка в стене. А это что за крокозябра? Собственно, это мистический верстак, вроде так он называется. На нем можно крафтить различные штуки-дрюки. Тут еще пьедесталы на самом деле должны стоять, я просто этой штукой не пользовался еще. Что ты делаешь? Я добыл 49 терра вискристалл, 49 Аквавис вискристалл, 29 игри с вискристалл. Я думал, посмотрите на него просто. Сломал 19 айер ми вискристалл. 24 пердиту. Что это, кстати? 55 орбо. Орде. Сейчас узнаем. Нет, не ломай. А ну... Тихо-тихо. Тих. Я, я сломаю Нет, не сломаешь, я тебе не дам сломать имеется в виду. Ой-ой-ой, а что за тошнота такая? А, ты скорее всего на гриб какой-то наступил. Тут есть такие грибы. А, так на него наступать нельзя? А, да. собрал вообще. Так, погоди, как ты пришел. Погоди, стой, стой, а, стой, стой. Пришел. Оцени гриб. Поставь. И Я поставлю этому грибу. Или грибу. Как правильно? Да на землю поставлю. А, я думал оценить, типа, тут на до 10. Вот видишь, все. Супер. Ту -ту это яйцо дракона. Нет, это просто какая-то хрень из мода Electroblobs Wizardry вроде как. Electroblobs Wizardry. <смех> <смех> <Что это? смех> Electroblobs Wizardry. Ой, там какой-то спавнер. Уходим. Там вообще бяки спавнятся. Страшно. Как сказать? Слышал? Вон там какой-то появился пережиток уходим быстрее о это мой дом нет там по-моему уже живет какой-то маг и там по Или соседству там с ним дом? тоже жил какой-то маг кстати куда говоря там? вот видишь вон там верхушку только mm -hmm. его mm -hmm. это все снес дракон один и тогда вот это мой дом Вытулим оттуда мага да прямо сейчас не да. зря взял себе было из 6 штук давай он вроде кстати этот добрый добряк и с ним можно торговать Тут можно какое-то заклинание получить. Ой, точнее продать ему. И покупать различные заклинания. Это целитель, короче, он разные целебные штуки что покупает. Такое? Ой, продает. Ну как будто бы хочется вот ему действие уверенное по лицу прописать. Втащить. А что, просто нормальный, ровный мужик, который когда-то мне что-то продал. Слишком какой-то он вот... Пло... Ровный, плоский какой-то весь. Факел курит стоит. Кстати, у меня для тебя есть мини-подарок. Он еще и. Ну ну что... что он сделал? Семена белого шалфея. Ой, шалфея, на тебе, шалфей. Понятно, Рофл он не выкупит. Ну, типа дед Так что? Вот тебе и шалфей. Молодец. Я тебе уже который раз хочу подарок-то преподнести, ёпта. Я тоже хочу тебе преподнести подарок, смотри. Вот он. Спасибо. Вот твой нет. подарок, шапка мол Какого-то там мага с молнией связано было. Вуаля, ой, ой, ой, предлагаю ой, ой. сделать селфу. А нет, нет ощущения, что мне тоже нужна какая-то зеленая шапочка? Да я пытался найти, не нашел. Какая есть. Зато теперь Ладно. ты тоже так же, как и я. У нас какая-то секта, смотри с ним. Ой, боже, я его шалфей подобрал. Ой-ой-ой! Что Ой -ой. ты Ой -ой. делаешь?! Ой-ой-ой! Ты Ой -ой -ой. его! Ой-ой-ой! Кто ж знал? Что, книжки трогать нельзя? Кто же знал? Кто ж знал? Это кто? А, это злой маг, можем к нему загонять, кстати говоря. Пошли А он пропал? Нет, вот он. Где? Я его не вижу. А вот это летающая. Да. Пролетай. А, это банши. Можем ей тоже вторщить. Давай. Какие-то агрошкольники выставой, чуть-чуть. Но нормально. Куку. Правильный выбор. Правильный. Пошла отсюда старая карга а кстати она слышал она орёт блин стоило Ой, тебе оружие я. дать пускай, это тебя девочки мы зависим это от меня ебать вот это экшен вот это я понимаю подожди там женщина с бутылками кто то еще из земли вылезает я понял, кто это. Предлагаю уйти. Бежим? Ну, как, как будто бы есть смысл. А у ну а нас ушел. прописана команда на сохранение да. вещей. Твою дивизию! Я знаю, что это за хрень, которая в песках. Что ты делаешь? Шкаф? Сдем тумбочки. Отлично. Предлагаю все-таки поспать, потому что как бы... ночью явно нам не выжить. Тем более ты в Железной Браге. Не тем более, а даже... Хоть что-то. Я, конечно, ничего против не имею. <свят> Я так Я женат вообще-то. Нихера. О, господи, там старая Карга смотри <свят> Посмотри на нее. Ой-ой-ой, а вы к нам в гости? Здравствуйте. Прикольные мечи у меня только для драконов, к сожалению. И алмазные будут намного сильнее, на самом деле, если их еще зачаровать. У тебя какой уровень? Два. А, понятно. Да. Вот этот подвал. Тут много чего. А, ладно, тут пусто, ничего нет. Тут вот это есть, и варочные стоки, где можно есть еще алкашку на наварганить. Это, короче, самогонный аппарат. А это туалет? Или я не так Нет, понял. тут раньше должно было должен был стоять котел, а для котла, оказывается, нужна энергия алтаря, который стоит во дворе. Пока мне нравится. Прошло сколько? 20 минут. У нас с тобой только шутки про говно. Прошел фей! Именно про него. Покажу тебе, кстати, своего питомца одного. Ты готовься узреть. Это кто? Ета. Это Василий. Это птица-ящерица. Ну я вижу какой-то петух реально. Что-то искажение вообще не искажается. Чё за трэш? Я не понял. Нам сколько я мозгов понял. надо сожрать-то, чтобы у нас оно стало хотя бы на какой-то там из уровней? О! Смотри сколько тут сов. Смотри, ой, ой что с ней? Ну как будто бы я не хочу спрашивать. Пускай дальше топится. Мы сейчас заблудимся, походу. Бывает. Да, ничего страшного, найдем, у меня эти есть, как они, варпоинты же, да? Какие-то поинты у него есть, вообще, в шоке сейчас нахожусь. Точки на карте. А вот в наше время такого не было, я извиняюсь. Да, это сейчас вот это вот все новогоднее, ой, новогоднее, новомодное новогоднее. Опа! Видел, какая лампочка. Светится. Ты дискошар. Видишь, у меня есть зеленый, у меня есть красный и. У тебя есть синий. Я РГБ. Ой-ой-ой, что это такое? Что за гидра? Что это трехголовое чудище? Где ты видишь трехголовое чудище? Вон. Ой, это нага, давай сходим. А, это гидра. Гидра, извиняюсь. Гидра — это такое животное на дне океана. Это такое мечту нашего меча. Что происходит? Твою маму? Ой-ой-ой-ой-ой. <связывая> к такому за... жизнь меня Собость. не готовила явно. Тем временем наша гидра решила убежать. Давай Мне ее Туда нравится. ее? Сейчас мы натянем глаза назад. Смотри, мы головы голову отрезали. Только голову. У тебя что-то выпало? Даже скелет бьет. Да. Так, так иди ты нахер. Это я не тебе, не, а это я скелету. Так иди ты, в меня стреляешь. Помогите! Все, я за тобой, все хорошо. Ой! Это знаешь, что? Это яйцо. Да бля, комуха! Ой, я что-то сделал! А почему? А я могу забрать? Апгрейд крысы. Лесной дракон, да пошел ты нахер. Объясняйся, что это. Я сам не знаю, что это, но это из мода про катаны. Мне катана выпала. Это моя катана. Смотри, что нашел. Ой, -ой, Ой, ну что ж вы такие. Ой, катана. Ката... Житель катана. Ой, если с него выпадет катана, будет супер. Ничего не выпало, О, да? Чем трэш. Выпал? Идем дальше. Шесть. Вообще такая трэш. Ну, трэш. Типа, типа молодые, типа шарил за сленг. Ой -ой -ой, ой, ой, ой, ой, я не хочу с ним драться Мне Банчжи? этой бабы, бабы хватило Ой, ё, нифига у тебя там поклонница нет, нет. <гас> Я, пошли в деревню, я вижу там что-то Где деревня? Со мной Я видел там, короче, огромную статую деревянную Она стоит рядом с этим С деревни, и она из мода bewitchment, Которая добавляет как раз-таки вот тот алтарь Руны различные Ой, ворона чем я убил ворону? убитые ну, вороны потому что, чтобы, чтобы клювом вот вот. <свят> Чтоб не хлопало Чтобы не пи***ло много Ой, что ты там творишь? Ой, меня такое Red, О, я нашел ред клетку А ты в какой red... момент уже добрался до деревушки-то? Квасти, квасти какие-то есть тут не... Ой, это зоопаркус Зоопаркус? <свят> ну там можно купить, кстати говоря, у жителя вроде как кошку Да, тут, тут оцелоты Почему тут вся экрана? Игра... Ой, это это, это это... что такое? Уже тут мухи летают. А, это навозная куча, в которой спавнятся чумные крысы. Обычно. Понял? Понял. Нам все. Твою дивизию. Нам сейчас придется драться, знаешь, с кем? С кем? С драконом. Потому что Ок. я увидел дракона. И, кстати говоря, там башни есть. Я вижу башню. И дракона, получается, тоже вижу. Твою Покурс, мать, скажем, а я видел другого дракона. Топ, давай ты не будешь видеть другого дракона. А, а сейчас, кстати говоря, я предлагаю сходить кое-кому и кое-куда, и нам сейчас будет вообще не сладко. Пошли, ты пошли. понимаешь, о чем я? Нет. И хорошо. Но нам бы для начала, конечно, взять мечи против драконов. У меня есть... Подожди, у меня есть предложение. Какое? Пошли. Крысу убить, что ли? А, загнать ее туда. Так я не могу крысу поднять привык ей ток. нормально дай этот посмотреть уровень него варма чего а Зомби ты про войны. это да. подожди я выложил этот аппарат самый как тебе насколько я помню он огненный поэтому мне понадобится именно ледяной меч а я так, типа, давай, Саша, ура! Советую, кстати говоря, взять тут яблочки. Тут есть зелья различные. Возьми огнестойкость. Все в сундучке вот этом вот золотем. Побежали за мной. Сейчас мы будем с тобой 600 блоков идти. Да ё-моё, у меня джекбокс скоро. Давай, надо уже драться. Давай, сейчас мы с тобой устроим самый настоящий махич. А, где... а, все, я вижу. А он, он под нами. Саша, Саша, значит, позвал поснимать. В итоге бегаю, плик помечать сделаю. Малыши мозги испорчены. Не жизнь, а сказка просто. Контент, который мы заслужили, блин. Все, давай, поехали. Так. Мы собираемся. Твою маму. Че тут Виндига забыл? Ахахахахах заскамил ма. Давай спускайся ко мне. Ой-ой-ой, как я упал плохо. Ох ты, ёб твою маму. Жьм мозги и ахаем просто. Того, что тут происходит. Да вообще что-нибудь видишь? Да я-то что? Я уже три года. 18. А мы сейчас вернемся, нам нужно его завалить, потому что это дракон четвертого уровня и с него падают эти яйца, из которых можно выращивать драконов, а я очень хочу себе дракошу Сейчас я его грохну, смотри Это тоже, я бью его Мы его убили? Да! Мы молодцы! Только я сейчас, правда, сгорю нахер. Что дальше? Так, теперь нужно будет разобрать тело этого дракона. Это вроде как-то. Как? Сейчас, подожди. Чё, побить его? Нет. А, а где его туловище-то? Я его просто не вижу из-за его громадных размеров. Сюда. Так, а как? А он что-то не хочет вообще. Алло, а вы не хотите случайно разделываться, а? Ой, раздел Опа! Косточки падают. И череп. Череп, где череп? Мой череп. <laughs> Он у меня все хорошо. Mm, И ладно. сердце дракона, собственно. А чё, яичек нет, что ли? яйца не выпали? Нет. А может они где-то здесь? Я хотел дракошу. Прав... правда А как она сюда проникла? Goodbye. Nice Кошмар какой-то. Но я предлагаю на этой... Грустной ноте. Очень грустной, да, да, очень печальной ноте. Закончить серию. Допустим, что вот это яйцо дракона. Мы за ним ходили. В общем-то, дорогие друзья, если вам понравилась эта серия, то обязательно подписывайтесь на наши каналы. С вами был я, Саша Арис. Со мной сегодня был ТОФА. Всем удачи и всем пока!